так всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз у нас привод для тележки доли чтобы осуществлять съемку ну, при заданных скоростях то есть вот представлена моторизированная тележка фирмы савинок то есть поставляется вот в такой упаковки так, марка SK-MS-01. Так, ну и позволяет... передвигать вес до 3 килограмм то есть есть несколько... два отверстия с резьбой 1.4 ну и питается от батареек 1.5 вольта или аккумуляторов 2А так называемых пальчиковых так, внутри упаковки Находится поролон, в котором спрятана тележка. Дальше инструкция по эксплуатации на английском языке. Так, ну и показано, как осуществляется подключение непосредственно к тележке доли. Так, внутри находится сама тележка. Так, и внутри находится также крепежный винт. Для крепления непосредственно к колесам тележки. Так, здесь у нас есть. включение-выключение. Дальше тележка позволяет двигаться не только в прямом направлении, но и обратном, либо стоять на месте, то есть в обратной задний ход, так называемый, так стоп, центральное положение, ну и движение вперед. Так, есть здесь три скорости. Первая скорость. Это за 40 секунд он проходит 1 метр. Это среднее положение. Вторая скорость S2. Это 1 метр он проходит за 30 секунд. То есть это крайнее правое положение. Так, ну и есть S3 то есть он проходит 1 метр за 10 секунд это самое крайнее левое положение то есть изготовлена из алюминия верхняя часть то есть здесь колеса прорезинены то есть они даже сминаются это пластик так, ну а нижняя часть пластмассовая, в находится непосредственно сам механизм движения. То есть есть два отверстия с резьбой и одно отверстие без резьбы, для того, чтобы закреплять по тому типу. Так, ну и здесь вот открываем отделение. Есть место под пальчиковые батарейки, типа. Так, вот у меня есть два аккумулятора, сразу же их поставим. Так, перевернем. Есть у меня тележка. Видео про эту тележку есть на моем канале, у есть, кого есть желание можно будет посмотреть это вот фуджими вот такая тележка ну и сюда вот идет непосредственно сам привод так включается он следующим образом так сейчас стоит на первой скорости Вот движение вот обратное движение почему а окуплена была моторизованная тележка потому что не всегда можно вручную это нужно очень долго тренироваться допиться определенной скорости Так, ну и третья скорость. Так, ну и давайте посмотрим, что можно снять при помощи этого моторизированного адаптера к тележке доли. Так, помимо данной фирмы, Савинок, есть еще фирма Green Bean, у которой есть подобная тележка. По конструктиву она практически одна и та же. Единственное отличие кнопки у нее находятся находится непосредственно сзади. То есть кнопка включения, кнопки переключения вперед-назад, ну и кнопки переключения скоростей. Спасибо за внимание! Всем удачных покупок, удачных распаковок, применений данных технических устройств в свои видео, фотосъемки. Ну и до следующих распаковок, до свидания, спасибо за внимание.